Всем привет дорогие друзья. Сегодня пришла мне посылочка от Травина ДН, Тверская область, город Бежец. Сейчас сделаем распаковочку и посмотрим, что там. Я тоже знаю, что это Ножик возьми. возьмем. Тоже у нас тут такое. Вижу. Блин, сколько пакетов, как все уложено. У кого у нас пакетики? Копочки, ребята. А тут у нас сеточка. Вот такая, ребята, промысловая сетка. Именно промысловая не браконьерская. Ох. Ох. Блин. Такая сеточка, ребят. Короче, мужичок занимается вязанием сетей, делает сам сетки. Сейчас мы поближе посмотрим, покажу вам качество. Так. вот нижница, сюда такой тонущий короче это сетка для отлова производителя ну как бы по работе надо будет один человек не заказывал рыбовод производитель щуку отлавливать вот именно эта сетка прибыть надо было для этого а да еще хотел сказать вам как вообще я заказывал как я ну, нашел этого человека. Есть такая группа ВКонтакте. Там, да, кто там вяжет с детьми. Могу ссылочку скинуть, короче, тоже под этим видео. Также ну, я посмотрел, да, отзывы об этом человеке. И сколько там уже ну, людей заказывают у него, и все приходит, все нормально. И вот решил тоже заказать. Позвонил по телефону. Он мне ну, рассказал, что мне надо, какая именно сеть какой длины и тому подобное вот он мне сразу сказал цену и с... сначала надо было задаток внести 500 рублей чтобы он начинал как бы делать потому что он начнет делать сетку потом вы скажете не все ну мы как бы отказываемся а так вы уже дали 500 рублей значит сетку вы все равно будете брать и вот когда он уже свяжет он присылает вам фото вашей сетки вот спрашивает у вас почтовый адрес, ну вы ему пишете там почтовый адрес свой куда-то, ну доставить и скидывайте еще 3000 рублей ну в моем случае 3000, я не знаю какая у вас сеть, у вас может там дешевле будет может короче сетка там на ну, одном, я не знаю, вот моя именно сеть где-то около трех было, может у вас вообще там блин километров, ну 5, метров пятьсот будет сетка, я не знаю, ребят так что цена там уже совсем другая будет, ну вот и все, когда деньги перевели ему он идет на почту, скидывает вам видео, что уже посылает, как ее запаковывает. Или фото. Тоже отчет. Скидывает вам трек, ну, этот почтовый. И все. Посылочка едет. Вот, такой вот. такие вот дела, ребят. Так, ну и что еще. Ну все, ребята кому интересно, заказывайте у человека. Если скажете, что от меня, может быть, еще и скидочку сделает. Не может быть, а должен сделать. Если он увидит это видео, сделай скидочку, ребятам. Все, всем пока. До скорой встречи.